Раз, как меня слышно? Дорогие друзья, как меня слышно? Видно? Слышно ли меня? Поставьте по дистибальной системе, как меня слышно и видно. Раз, раз, раз. Раз, два, три. Раз, раз, раз, два, три. Четыре, пять. Хорошо. Я вижу в комментариях пошли десяточки. Это радует. Извините, друзья, что так получилось. Просто мы немножко поменяли, не то что поменяли, мы в наш сервис добавили другую немножко вебинарную комнату. И В итоге, что может не радовать, у нас меньше задержка, уже, наверное, секунд 5, а не 20-25. Вот. Да и для нашего спикера будет удобно вещать в своей комнаты, он будет показывать слайды, очень полезную информацию. У нас, как всегда, будут опоздавшие. ну Ничего страшного, покуда я буду представлять нашего спикера. Я думаю, потихоньку все потянутся и получат всю нужную информацию. Итак, дорогие друзья, добрый день еще раз. У нас сегодня второй день нашего онлайн-марафона «Мифы и реалии в сетевом маркетинге». И сегодня, сегодня у нас выступает человек, который, можно сказать, запустил вообще в Рунете межсетевое обучение. По крайней мере, это моя ассоциация, как я наблюдаю. И как я осведомлен, что именно этот человек собирает огромнейшие аудитории в онлайн, для того, чтобы обучить предпринимателей сетевого маркетинга, неважно, с какой компанией и дать кучу, полезно, кучу полезности. Итак, ребята, у нас в гостях Евгений Вешкурцев, это сетевик с более чем 20-летним стажем, можно сказать, с опытом. Вот он организатор вот этого мероприятия в рунете по сетевому бизнесу, реальный сетевой маркетинг, где посетили уже более 25 тысяч человек. И он, мало того, он входит в лидерский совет своей компании, является ТОП-5 чеком своей компании. И это может не радовать, и это действительно показатель э, того, что этот человек может научить многому и показать вам то, что сдвинет ваш бизнес в лучшую сторону. Итак, дорогие друзья. Встречайте в эфире Евгений Вешкурцев. Евгений, передаю вам слово. Так, всем здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. У кого-то, наверное, доброй ночи. Напишите, пожалуйста, как меня слышно. Так, Алексей Мальцев пишет слышу. Ага, замечательно. Так, отлично. Сейчас одну секунду. Я прошу прощения, что клацаю по клавишам. У меня тут очень плотный график. Я все нахожусь на Кипре, но, так сказать. Довольно плотно работаю. Я не знаю, как это назвать, потому что я понимаю, что когда э, я говорю про Кипр, то у всех сразу же впечатление, что я отдыхаю. Ну вот, к сожалению, вот так. Или, к счастью, не знаю. Для меня Кипр это большой офис. Вот, собственно говоря. Так. Окей, хорошо. Я пытаюсь сейчас понять, как мы с вами построим диалог. Если честно, я приглашал, ну то есть предложил просто прийти в мою комнату в гости, да, и вот потому что с мудреными сервисами не знаю, как работать, да. И вот сейчас я не понимаю, как мне с вами диалог. Вот давайте мы попробуем выстроить диалог. Напишите, пожалуйста. Что вы ждете от сегодняшнего вебинара? Хотя бы в двух словах. Я, насколько понимаю, я увижу ваши комментарии в ленте. Да? У меня большая просьба, соответственно, Виктора тоже написать и в ленте. Потому что какие-то вот. Я не совсем понимаю, как, как нам взаимодействовать. Сейчас мы выставим взаимодействие и начнем работать. Еще, Виктор, у нас. Какой график, так сказать, сколько у нас времени? Час? Все, вот пока не вижу никаких комментариев. Вообще не уверен, что меня слышно. Вдохновение, советов для начала. Информацию. Ольга, а какую информацию? То есть вот я и хочу понять, а, потому что я прошу мне один текст высылать, и мне никак не высылают. Я хочу понять, а что вы ждете? Все. От вас пригласили... На вебинар я дал согласие его привести я хочу понять что вы ждете от вебинар потому что я хотел бы чтобы вы получили по максимуму информацию какую-то пользу потому что просто информация она бесполезна если вы не будете ее использовать если она будет практической направленности для вас то это не имеет смысла соответственно поскольку нас с вами немного то Наверное, хотелось бы такой некий круглый стол, да, чтобы вы какую-то пользу получили. Фишки-приемы для продаж и рекрутирования. Отлично. Особенности в действиях на 2015. Супер. О MLM информацию. А, Ольга, я вот хочу вас переадресовать. Вы уж не вижайтесь о какой-нибудь умной книге про MLM. То есть я буду говорить о сетевом бизнесе. Это немножко другое. Я, может быть, мы друга не очень понимаем, но на самом деле... Информации в МЛМ полно. Если я просто вам расскажу об МЛМ, это вам никакой пользы не принесет. Очень сильно подозреваю. Вдохновение, Наталья, я согласен. Да, это, это, это будет очень полезно для многих. Мне было бы интересно узнать, как вы работали в МЛМ в самом начале пути, какие методы сработали за репетирование и сопровождение ваших партнеров в других городах. Замечательно! Так, отлично, пока я жду нужный мне текст, мы с вами дальше знакомимся. То есть давайте мы теперь устроим небольшую движуху, чтобы мы друг друга опять-таки понимали. Я сразу же хочу сказать, что я не провожу лекции, я не тренер, я практикующий сетевик. И соответственно я согласился, из уважения к Виктору, к его амбициям и к его, скажем так, заявке на то, что надо проводить какие-то общеиндустриальные мероприятия, я согласился провести этот вебинар. Вот. Мне хотелось бы, опять-таки, да, чтобы от этого вебинара после него вы пошли и получили пользу. Я буду выжимать из вас эту пользу, уж нравится вам или нет. Если кто-то хотел просто посидеть, послушать да, и ничего не писать, то я вас разочарую, у меня так не получится. Если вы хотите получить пользу, вот мне сейчас пишут, что 72 человека в комнате, а я вижу комментарии от раз, два, три, 4, пять человек. Значит, если вы хотите пользу, давайте начнем вот с чего. Давайте напишем, сколько времени вы в сетевом маркетинге. То есть, если вы еще не в сетевом маркетинге, пишем 0. Если в сетевом маркетинге 1 год, пишем 1 год. Если там 6 месяцев, пишем 6 месяцев. Ну, то есть, не надо ставить просто циферку. Да, вот и лекции не будет. Тем более, по времени меня не ограничивают. У меня времени мало. Ну, как бы, как у всех, 24 часа в сутках. Но я не так много могу вам посвятить времени, уж извините. Но а, я хочу его максимально эффективно для вас посвятить. Все равно я пришел сюда с единственной целью дать какую-то пользу для вас. Иначе смысла не было бы. Месяц. Татьяна, поздравляю. Аплодисменты новичкам. Четыре месяца, пять месяцев, три года, полгода примерно. Супер. Угу. Ну вот теперь я вижу шесть человек у нас. Я не знаю, где 72. Кто-то на заборе может сидеть. Семь человек, восемь. Я предупреждаю сидящих на заборе без толку с власти. Смысл сидеть на заборе, прийти на вебинар вечером? Вам что, заняться больше нечего? Сидеть просто так. Напишите. Мы тогда с вами по взаимодействию. Супер. Отлично, Ольга, поздравляю. Всего два месяца. Вы вовремя. Так. Супер. Ну, э, давайте сразу договоримся, да, то есть я понимаю, что кто-то все равно останется сидеть на заборе, не будет участвовать, и это ваше право, вас пригласили без условий, ну, точнее говоря, я пока не знаю, как вас пригласили, я так, как говорится, немного в загадках. То есть вы ждете вдохновения, мотивации, информации о чем-то непонятном. Вам прислали тему тенденции 2015 года в сетевом бизнесе, что тоже вообще непонятно, что это такое. Вот. Я, если честно, приготовил для вас несколько вещей, но сильно подозреваю, что вы ждете чего-то другого. Поэтому давайте для начала, чтобы вы понимали, мы друг друга понимали, я... Вкратце расскажу о себе. Я прошу Алексея управлять слайдами, потому что я не совсем понимаю, как здесь, чего сделать, чтобы вы видели и чтобы я не заморачивался. Вот. И, соответственно, сначала я немножко расскажу о себе, то есть, чтобы вы понимали, а че толку ты меня слушать? Есть ли вообще смысл в этом все? Вот. Соответственно, затем уже мы перейдем к теме. Значит, 24 года, да, действительно, мой опыт в традиционном бизнесе, 21 год опыта в сетевом бизнесе. Что это значит? Я переведу, да, с русского на русский. Это значит, что больше 20 лет назад, когда сетевой бизнес только начинался, вот вы пишете 3 месяца, 5 месяцев, год, полтора, два, три. То есть представьте себе... Сетевой бизнес без сотового телефона, без интернета, без смартфонов, без ну, телефона. Тогда нельзя было список имен держать в телефоне. В телефон это все не влазило. Вот. Соответственно, тогда нельзя было дозвониться человеку, если он не дома, потому что у него не было с собой телефона, как сейчас. Вот, соответственно, вы пригласили человека, и он либо пришел, либо не пришел. Вы не можете до него достучаться. Это невозможно, его нет. Соответственно, тогда о сетевом бизнесе не было книжек. Сетевой бизнес, в большей части, это было снижение веса, потому что в основном ходил Гермалайф со значками «хочешь похудеть? Спроси меня как». Ну и так далее. 12 лет практики в качестве бизнес-консультанта. Что это значит? Это значит, что где-то примерно с 2000 года ко мне начали обращаться за всевозможными консультациями. Именно бизнес консультанта почему потому что в первую очередь за мной ко мне обращались, как организовать офис, как легализовать работу в городе, как организовать систему доставки и так далее. То есть, сколько я из традиционного бизнеса в сетевой пришел, параллельно их вел, да, то есть, соответственно, понятно, что вопросы ко мне соответствующие. Автор книги «Как стать мегамонстром МЛМ. Если вы ее еще не читали, ну вот не знаю, можно ли как-то здесь дать ссылку на нее. Что Книжка старенькая, я ее не обновлял, честно вам могу сказать, а уже два года, да, Алексей, два года. Но, вы знаете, она вот про то, как стать мегамонстром Ванолом. Даже если вам кажется, что это наглое заявление. О наглом заявлении на этом вебинаре говорить не будем, это тоже своя технология. Вот. Но это правда, на нее получил очень много положительных отзывов от сетевиков. Сетевиков очень хорошего уровня. Вот часть из них мы общаемся, часть из них меня узнали именно по книге. Но тем не менее. Так, далее, далее, далее. Ну, эксперт в области стратегии построения бизнес-систем можете не читать. Это это, это сильно умно, да. организаторы вдохновитель, сами реально сетевой маркетинг вы знаете, я вам хочу сказать, что у нас с Виктором один взгляд на эту вещь, мы видим одинаково нужны общие индустриальные мероприятия. И через организованный мной самимит реальный сетевой маркетинг, на который сегодня работает уже целая команда, в том числе Алексей Мальцев, к которому периодически обращаюсь. Вот он как раз таки руководит отделением инфобизнеса в моей, так сказать, маленькой империи. Вот. И этот мы, через этот самит у нас уже прошло больше 25 тысяч человек. И, соответственно, ну, хочется верить, видно по отзывам, что пользу приносит. Это самое радостное. А, далее, ну, а собственно говоря, от а чего и чего меня слушать? Так, можно следующий слайд. Ну, 24 года, ну, 21 год, ну и что? То есть э, я не просто мастодон, да, то есть вот, э, я начинал, как и многие, да, то есть начинал бизнес с отцом, помогал настраивать компьютеры, потом продавать, потом начался самостоятельный бизнес, а, когда в лихие 90-е отец перестал заниматься бизнесом, остался работать по найму, я, соответственно, продолжил в том или ином виде. В сетевом маркетинге познакомился на третьем курсе медицинской академии, то есть я учился на доктора, и вот сетевой маркетинг меня настиг. Сначала это была продажа продуктов, спустя полтора года открытия собственного офиса спустя всего три года это региональное представительство одной из сетевых компаний то и омской области ну а собственно говоря дальше следующий слайд алексей у меня слайд не меняется окей хорошо вы знаете Но ну, это моя гордость, да, то есть гордость не в том, что я потратил десятки тысяч долларов на обучение, гордость в том, что я разобрался благодаря достаточно большим затратам времени и денег, как же работает бизнес. Ну, этот бизнес и бизнес вообще. Я не могу сказать, что я там супер-пупер-мега стар, то есть еще очень-очень многому учиться, но тем не менее. То есть одна из гордостей то, что я стал признанным и не только зарабатывающим в своей области, это связано с тем, что вы знаете, много людей, которые зарабатывают, но о них никто не знает. И это не так просто стать признанным еще в своей области. Тем более в сетевом маркетинге. У нас в каждой компании есть супер, мупер, мега старт, замечательные свои лидеры, да, и которые, естественно, очень часто компании говорят только о своих. Это нормально. вот. И завоевать авторитет среди них — это отдельная история. Удалось поработать с очень успешными людьми в сетевой индустрии. Я с гордостью написал в книге, если вы захотите, вы ее найдете и скачаете, о том, с кем мне удалось работать, прям по каждому отдельная благодарность. И, вы знаете, это очень хорошо. Алексей, я понял, у нас еще, еще одну книгу надо вкладывать, где-то пометить себе что книгу «Благодарности» нужно просто отдельно, чтобы люди читали, потому что это очень важно. Это прям приложением к «Как стать мегамонстром ММО?» Организовал саммит, это я уже говорил. Ну, давайте дальше. То есть, я думаю, вы понимаете, да, что при очень большой плотности работы у меня хороший чек. Я себя достаточно спокойно чувствую по финансам. Вот. Но, конечно, хочется большего, хочется расти, развиваться. Давайте сейчас определимся с вами, а вот на какой уровень дохода вы сейчас претендуете, чтобы мы понимали, куда мне вас вести и о каких цифрах говорить. Потому что если я сейчас начну говорить про то, как заработать 100 тысяч евро, это будет как бы, наверное, неправильно. Вот. соответственно, мы и поговорим о тенденциях. Перед нами как раз ссылать о них. Они здесь не написаны, потому что я вам объясню сейчас, почему. Питеры самих очень интересно, отлично. 10 тысяч долларов, отлично. Цены на продукцию в сетевых компаниях возросли. Пришло время ориентировать партнеров с клиентского бизнеса на партнерских в полном объеме. Как бы это сделать грамотно и с минимальной кровью? Кровавые вот такие. Маргарита, аж какая кровь-то? Вот у нас с вами есть замечательные полезные продукты. А цены на них выросли. Ну так цены на все сейчас выросли. И те, кто еще не выросли, не вырастут. И никуда мы с этого не денемся. Вот. И соответственно у нас с вами простая ситуация. Очень простая. На самом деле. Проще-то некуда. У нас с вами ситуация в том, что сегодня у нас нарастает количество людей, и это первая тенденция, которые хотят Разговорились, да, все по 10 тысяч долларов хотите. Куда вам 10 тысяч долларов? Кирилл, Елена хотя, поди... Слушайте, а остальные куда у нас пропали? У нас было 8 человек, даже 11. А осталось пятеро, А остальные чего? Ушли? Так, хорошо. Значит, смотрите. У нас первая тенденция. Все тут, Санатошка, спасибо. Но вот, хотелось бы понимать, вот Никита в реальности живет Тысячу долларов в месяц, хорошие деньги, кстати, 60 тысяч рублей. Вот. Смотрите, первая тенденция, у нас будет увеличиваться количество людей, которые остались без денег. И им нужно, или у них упали существенные доходы, им нужно как-то выживать. И они пойдут в сетевой маркетинг, очень многие, именно потому, что а куда они пойдут? Их уволят со своей работы. Они пойдут на другую такую же? Так у нас сейчас работников будет больше, чем рабочих мест. Они профессионалы экстракласса? Да как бы тогда не уволили? Сейчас, одну секундочку, я извините. Так, здравствуйте вы вновь, меня снова слышно. Вот, и с этой массой людей нужно работать а, с учетом того, что денежков у них нет, да? То есть они вынуждены пришли в сетевой маркетинг. Они у нас с вами будут, как относиться к нашим словам? Со скепсисом, что это сетевой маркетинг, какая-то фигня и так далее. Или они как-то будут по-другому относиться, как вы считаете? Я думаю, что вы понимаете, да, что на сегодняшний момент люди несколько по-другому будут относиться, потому что им теперь без разницы сетевой маркетинг. Не сетевой маркетинг, будут ли они называться фиолетовыми ежиками или зелеными черепахами. Потому что для очень многих людей, да, совершенно Кирилл верно, они будут искать возможности. И сегодня они будут возможность цепляться, развивать ее и двигать вперед. Это первая тенденция. Вторая тенденция. То, что вы пишете, продукты выросли в цене. Вторая тенденция, что будут развиваться те компании, у которых есть действительно полезные продукты, которые приносят результат. Я всегда говорил, что есть разница между, там, скажем так, качеством и эффектом. Потому что качественных вещей, но бесполезных, у вас, на у каждого дома целая куча. Ну, они есть, ну, качественные, ну, толку нет. Ну, было у вас такое, что берете вы какую-то вещь. Вот она качественная, приятно взять в руки, хорошо сделана, но бесполезная абсолютно, безделушка. Будете вы такую покупать при верших ценах кризис? Или нет? Так вот, в сетевых компаниях тоже есть продукты качественные, а есть продукты эффективные. Так эффективные продукты в области красоты и здоровья, и ухода за домом, покупали и будут покупать всегда. То, что людям нужно, будет покупать всегда. Соответственно, вторая тенденция, что будет вырастить требование к эффективности продукции. Если вы работаете с продукцией, которая непонятно эффективна ли она, ну, вам будет тяжело. Третья тенденция, которая прослеживается достаточно давно, но в 2015 году она будет очень ярко видна. Это очевидные выгоды, которые человек получает по маркетинг-плану компании. Не хитрая квалификация с тремя звездами и шестью взлетающими ракетами, а простая, понятная квалификация, которая ясно, какую денежку вам принесет. То есть я должен сделать вот это, чтобы получить вот это. Потому что очень часто, когда мы смотрим на маркетинг-план компании, сейчас ситуация улучшалась в последние годы, но по-прежнему... Не идеально. Мы смотрим на маркетинг-планы компании, там просто беда. 15 страниц убористого мелкого текста, что про что вообще непонятно. Поэтому вот как бы вот так. Поэтому если у вас в компании опять-таки сложный, навороченный маркетинг-план, стучитесь во все рельсы, чтобы как-то это все приходило в нормальное состояние, да? потому что я знаю, что есть такие компании, в которых маркетинг-план на троих не сообразишь и неделю надо разбираться. Нынче эффективность таких маркетинг-планов будет все ниже, ниже и ниже. Четвертая тенденция, которая в 2015-м будет очень ярко, особенно для тех, кто строит большой бизнес. Это возможность эффективной работы через интернет в системе развития компании. Почему? Объясняю. Потому что переезды в период кризиса становятся дороже и, соответственно, чем больше переездов, тем меньше доход. То есть, чтобы заработать деньги, нужно приложить больше усилий и при этом заплатить больше за перемещение. Ну, простите, соответственно, люди будут стараться сэкономить. А как можно сэкономить? Ясно как, а работа дистанционно с помощью интернета. Поэтому работа через интернет в том или ином виде приобретает все большую эффективность. Пятая тенденция. Ну, вы знаете, на самом деле эта тенденция периодически возвращается и она сейчас проявится в полной мере именно в связи с кризисом. То есть все больше в этом году очень большое влияние будут оказывать личности. Хотя на самом деле система работы в сетевой компании – это прежде всего система, и большой чек можно заработать прежде всего на системе. Но в связи с тем, что появится огромное количество людей, которые в растерянности, для которых нужна уверенность, которым нужно за кем-то идти и быть уверенным, что вот сейчас трудный год, может быть 2015, может быть 2016. Я понимаю, что дно кризиса ожидается где-то в 2017-2018, то есть 3-4 года мы еще будем падать. В это время, естественно, приобретает важную вещь уверенность завтрашнего дня, значит нужно на кого-то опереться, что очень много людей будет неуверенных в себе, вышедших, вылетевших с работы, выпавших из гнезда и так далее. И вот пятая тенденция замечательная, это то, что насколько вы личность, насколько вы покажете свою целеустремленность, настолько будет зависеть эффективность работы с вами новичков. Как вы можете показать? целеустремленность, личность, вот это все. Уверенным лицом? Нет. Это не котируется. Уверенных лиц в интернете навалом. Фотографии такие прям постановочные, супер. Смотришь вебинар, включают камеру, а, такие радостные, в галстучках. Толку нет, потому что человек начинает что-то делать и сталкивается с тем, что это не работает. Но вот если вы говорите о методах работы, которые эффективны, если вы показываете, как работать, и человек видит, что вы эффективны, то, соответственно, за вами пойдут, за вами пойдут и будут, соответственно, идти карабкаться и разбираться, как и чего. Объясняю, почему я делаю акцент на этом пункте. Смотрите, когда человек зарабатывал, например, по найму, ну, к примеру, 30 тысяч рублей, ну, если не взять Москву и Питер, то, в принципе, везде это были неплохие деньги, но хотел больше. Приходил в сетевой маркетинг и зарабатывал, ну, хотел тысячу долларов, да, но зарабатывал 10 тысяч рублей. И у него не получалось. Мог он себе позволить долго так не получаться, тренироваться. Вы бы ему говорили, что мой метод сработает, просто вот как-то времени пришло, будем развиваться и так далее. То есть очень часто люди годами занимались неэффективной системой работы, Просто потому, что у них был источник дохода относительно такой, ну, хотя бы на существование было. И они могли себе позволить этим заниматься. Но, по факту, сейчас многие люди лишились своего дохода, и они хотят в сетевом бизнесе эффективных методов работать. Потому что на эти деньги им предстоит жить. И вот здесь возникает другой совершенно вопрос. Что им нужно каким-то способом, замечательным, соответственно, заработать денег час, Иначе они просто вымрут, как мама. И ну, вот, собственно говоря, на этом и построена вся штука. Напишите мне, пожалуйста, я просто не вижу от вас опять никакой обратной связи, а, понятно ли вам эти пункты, что вам наиболее интересно из этих пунктов, о чем мы поговорим более подробно. У меня... Честно, я буду заготовлены для вас несколько вещей, но вот исходя из того, что я сказал, вам обещаны тенденции 2015 окей, давайте разберем, что мы будем разбирать больше и в чем мы будем практическое использование находить. Пишем. Важность маркетинг-плана. Должны ли компании поднимать выплаты при поднятии цены? Ну, Насколько я понимаю, в большинственных маркетинг-планов процент выплат. Поэтому при поднятии цены, соответственно, поднимается выплаты, оставляясь в том же проценте. Если они поднимают цену, снижают баллы или не поднимают баллы, ну это, как бы сказать, да, снижение выплат по факту. Галина, не всегда она автоматически поднимается. Очень часто это регулирует компания. Очень часто в этом скрывается снижение методов, так сказать, выплат. У нас, а, ну, конечно, у нас, да. У вас хорошо. Эффективные методы работы. Так, понял. Четвертая тенденция очень актуальна. Это про интернет. Я понял. Пятый пункт. Понял. Да, вы интересно поясняете, мне интересно по поводу дистанционной работы. Ага, понял. Так, еще пожелание. Так, а вот текст я читаю. Так, вы пока пишите, пишите. То есть что напишите, а то мы будем говорить, ребят. Вы извините, что я вас так, но. Мы договорились, что с максимальной пользой. Окей? Окей, хорошо, замечательно. Что компания должна конкретно внедрять для того, чтобы систему привести в интернет? Дистанционная работа, личная эффективность. Если я недавно в сетевом бизнесе, результатов мало, как рекрутировать людей, да еще и в других городов? так же, как и когда результатов много. Вы знаете, сетевой маркетинг это, вот в моменте рекрутинга, это два момента. Это статистика. Вы никуда не денетесь, не уж извините, это может быть плохая новость, но тем не менее. И это, соответственно, это то, как маркетинг план привлекает людей. То есть какой бонус у них на входе. Человек пришел, начал работать, как быстро он может получить первый день и сколько, и за что. Да? Если ему нужно сначала подписать 50 человек, неважно даже с какой оплатой, понятно, что... Очень мало людей, скажем так, пойдет за этим. Вот И, соответственно, у нас замечательная есть вещь. Да, вот как мотивировать людей, не иметь, собственно, больших результатов. А вы, вот, Галина Семенова, большое спасибо вам за этот вопрос. Вы знаете, я вам хочу сказать, что на самом деле людей мотивируют не ваши большие результаты. Их мотивируют свои большие результаты. Возможность своих больших результатов. И если вы покажете им, как они могут прийти к большим результатам, на примере своего личного, либо на примере результата своего спонсора, либо на истории успеха из журнала вашей компании, вы получите абсолютно одинаковую мотивацию у ваших людей. Ну представьте себе, вот вы уже добились результата, да? Вот я, как написали вам в письме, чек номер 5 своей компании. Ну это не совсем так, но не суть важно. То есть, суть не в том, какой я человек. Второй, пятый, третий. Суть не в этом. Смотрите. Вот у меня большая плотность работы. Мое видение, оно не такое. Вы же слышите, да, отличие между тем, что вы от своих лидеров слышите, и то, что вы слышите от меня. Это не потому, что я на вебинаре выступаю. Это я, я точно так же говорю для всех. И вот представьте себе мои требования к подписанию людей в мою первую линию. Во-первых, а им довольно сложно просто даже до меня дозвониться, что я очень плотно занят. Во-вторых, соответственно, мне тут пишут, что народ забоялся моего напора и разбежался. Значит, народ. Если вам страшен мой напор, то можете прямо написать. Я буду про кузнечиков рассказывать. Это будет классно. Вот. Давайте вернемся. А, вернемся да, то есть про дистанционную работу и, и личную эффективность. Значит, давайте тогда так. Я закончу интернетом, а сейчас проговорю пару вопросов, которые будут обозначены. А про интернет мы будем двигаться дальше. Супер. Нет, тут комментарий Алексей пишет. Алексей, 5 баллов. Значит, народ, я понял ваши вопросы. И пишите, пожалуйста, интересно ли вам то, что я вам говорю и как. Просто да или нет. Ну, понятно, если нет, вы уже, наверное, ушли. Вся вечером, жесть, слушать каких-то людей, которые полчаса непонятно, о чем говорят. Интересно, да? Я хочу, чтобы вы добились результата. Давайте договоримся. Вы То, что я вам буду сейчас рассказывать про интернет, вы будете делать. И, соответственно, когда вы это сделайте, вы мне напишите обратную связь через V2. меня в соцсети найдете, не без разницы. Ну, чтобы было интересно, ну, чтобы было понятно, какой топ получился. Окей? Давайте я вам расскажу о... Я вам расскажу о том, как через интернет вы можете добиться максимального успеха. Давай, Алексей, следующий слайд. Слайд это хоть видно? Морок научиться генерировать поток людей, чтобы достичь важных для вас целей. Согласны? Следующий слайд. Давайте разберем вопрос, когда за вами идут люди. Как вы думаете? Люди идут за вами, когда у вас много денег? Люди идут за вами, когда у вас красный галстук? Люди идут за вами, потому что у вас широкая улыбка? Или люди идут за вами, когда они чувствуют, что им бы хотелось себя ощущать так же, как ощущаете себя вы. Представьте, вы только пришли, вы честно говоря, я только пришел, но уже заработал свои первые 100 долларов. И говорите это с энтузиазмом, и от вас чувствуется, что вы вам легко, вы в одушевлении, вы двигаетесь большим целем, вы говорите, что я выйду на 10 тысяч долларов. За следующий месяц, пусть за через три месяца, но я выйду на эти деньги, потому что, смотри, я включился, прошло пять дней, я получил свои первые 100 долларов, вот они, смотри, я уже половину от потратил, зайдем в магазин, но половина уже осталась. И это очень хорошо. И а, от вашего воодушевления зависит, собственно говоря, как вы получите, какие результаты вы получите. Согласны? Кто согласен, ставим плюсик. Или восклицательный знак, что, наверное, будет лучше, когда видит эффект. Эффект, понимаете, Ольга, эффект надо в чем-то увидеть, да? то есть в человеке а, в красивом костюме, костюм можно взять, погонять у соседа, да? а может быть это единственный костюм за последние 10 лет, и он все еще красив, потому что вы за ним хорошо ухаживаете. Ну и так далее. Особенно для мужчин это прикольно, купил классический костюм и все. А куда, когда за вами идут люди? Дальше. Куда за вами идут люди? И вот здесь очень важно. Они идут за вами, извините, я сейчас скажу, вот кому-то может не понравиться. в светлое будущее. В светлое будущее они за вами идут. Они хотят получить какой-то результат. И, соответственно, что они дальше будут получать? Они будут, они, они, они будут от вас спросить, как им идти, и как им прийти к их целям. Если вы им разрисуете план, они за вами пойдут. Следующий слайд. Вот сейчас поговорим о стратегиях, как в интернете можно добиться результата. И первая стратегия, это все делаем через интернет, принципиально ничего не делаем вживую. То бишь, мы не звоним по телефону и скайпу. Мы создаем страничку захвата, мы автоматизируем захват, создаем серию писем, автоматизируем, соответственно, подписание человека, создаем серию писем на поддержку, автоматизируем обучение и включение человека в работу. И, соответственно, человек зарабатывает деньги, вы его в глаза не видели, но вам капают проценты. Кто хочет, восклицательный знак вверх. Ой, ну, в и простите. Да. какие большие в сказки верите. Называется. Если кто-то хочет, я вам расскажу. как будет очень медленно. Очень медленно. Потому что человеку нужно общение. Потому что сетевой маркетинг и бизнес отношений. Потому что для того, чтобы человек купил что-то, чего он раньше не знает, нужно, чтобы он почувствовал уверенность от кого-то. И а, здесь картинки не заменят. Здесь, Да, это миф. Совершенно Софья верна. Как мы Софью-то сцепили? Миф. Совершенно точно. Но эта стратегия есть, и по ней люди идут. И даже добиваются некоторых результатов. Далее. Стратегия 2. Делаем через интернет привлечение и подписание, а после садимся и едем в регион. Ну, я немножко тут утрировал, конечно. Может быть, это э, в вашем городе, может быть, туда ехать пока и не надо, а может быть, мы будем выстраивать дистанционно, может, он там пойдет в офис, там на месте ему покажут, помогут, его поедете уже на готовую группу. Но суть в том, что вы через интернет пишете чек, через интернет его подписываете, а потом просто садитесь с ним и работаете, неважно где он в другом регионе, в другой стране, в соседнем городе, на соседней улице. Но вам придется существенную часть работы делать с ним совместно и выстраивать отношения, и, соответственно, рваться к звездам. Вот это уже такая более-менее сбалансированная стратегия, которая позволяет сегодня работать даже банально через соцсети, даже не обязательно страницы захвата и какие-то там цепочки писем, хотя это тоже, конечно, приветствуется, для поддержки это очень здорово, но, соответственно, я знаю очень много людей, которые работают в этой стратегии и добивают очень хорошего результата. Далее. Стратегия 3. Делаем через интернет привлечение, то есть пишем за собираем каким-то образом людей, а переговоры и подписания проводим лично. А вот работа с командой совмещает онлайн и реальные методы. То бишь, мы, соответственно, что делаем? Мы, соответственно, размещаем, грубо говоря, объявления. К нам приходит человек. Мы с ним разговариваем по телефону, по скайпу, в офисе, как угодно. И подписываем, соответственно, лично на нашу систему, на себя, на 5, 10, 20. Как правильно пока не скажу, потому что мы не об этом сегодня говорим, а о тенденциях. Вот, и работа с командой совмещает, соответственно, методы работы через онлайн, это вебинары, это, соответственно, поддержка в группах в соцсетях, это размещение в каких-то ресурсах от компании и реальные методы, то есть, соответственно, работа в офисе, работа в зале, тренинги, значит, плотная работа там на встречах и так далее. Это то, что делает на сегодня большинство людей, даже если они не имеют интернет-инструментов. Потому что ну, взять соцсеть, открыть в ней в поиске, набрать MLM, сетевой маркетинг, бизнес там, и так далее, вот, выбрать по городу или там, по всей стране и так далее, то, соответственно, вопрос-то какой? Мы по этому делу быстро поймем, соответственно сколько у нас есть человек и что мы можем с ними сделать и собственно говоря мы что сделаем найдем нужных нам людей без всяких дополнительных инструментов договорились? понятно говорю Выжившие после моего напора. А вот какая самая оптимальная выбирать вам? Я рассказываю варианты. А вы уж там, извините, сами определяетесь. Так, далее. Как можно эффективно делать... А, что можно делать эффективно в сетевом маркетинге через интернет? Далее. Какие мифы мешают получить результат в интернет-работе? Ну, давайте разберем несколько вещей. А давайте дальше слайд. Сейчас мы вернемся к этому слайду чуть позже. Вот. Какие главные навыки вам необходимы для результативной работы с помощью интернет-инструментов и где их взять? Первый навык вам необходим, очень простой. Это, собственно говоря, умение обращаться правильно с компьютером, смартфоном или каким-то устройством, через которое вы выходите в интернет. Ну, это практика руку набить. Сегодня люди с врожденным Windows уже рождаются много лет. Поэтому, если вы не умеете сами, возьмите помощника, научитесь у студента, школьника или там, внука, который может быстрее вас все это оскорить. Второе, да, какие навыки? Ну, необходимы классические навыки. Умение пригласить. Особенно через интернет этот навык э, не, не утрачивает свои ценности, потому что вы, если умеете приглашать по телефону, вы знаете, что написать в скайпе или э, в соцсети. Если вы не понимаете механизма, да, вот сам, сам навык приглашения, он подразумевает определенное понимание механизма. То есть, вам дадут шаблон, вы начинаете звонить. Ну, у кого такое было Давали шаблон, начинали звонить, сначала было непонятно, потом вы разобрались с человеком. Вот, если вы этот навык понимаете, вы можете пригласить письмом, пригласить в соцсети, пригласить азбука Мурзе и чем угодно пригласить. То есть, вы понимаете, как. Соответственно, еще один навык – это проведение встречи. То есть, сами переговоры. У меня даже целый тренинг есть по тому, как проводить переговоры, потому что это действительно очень эффективно разбираться, как вести переговоры. Именно переговоры, не читать маркетинг-план. Сегодня все меньше людей интересует, чтобы им рассказали маркетинг-план. Все больше их интересует, чтобы показали, как заработать денег. И это очень важно. И это замечательно. Потому что мне, например, стало гораздо легче работать. Потому что, когда мне говорят... Расскажите свой маркетинг план, я слушай, ну я тебе дам ссылку, ты там почитаешь. Давайте я вот покажу, как ты можешь заработать 1000 евро. Сегодня очень мало людей мне настаивают. Нет уж расскажите мне маркетинг план. Сегодня очень многие говорят, окей, давай рассказывай, как 10 евро заработать. И это радует, потому что сетевой бизнес это бизнес. И показателем эффективности бизнеса является доход. Так вот, давайте вернемся к предыдущему слайду, где про. Мифы. Да? Какие мифы мешают получить результат в интернет-работе? Миф номер один. Запишите где-то себе красным фломастером и подчеркните черноморской линией. Миф номер один. А... Мысль о том, что сидя дома в белых трусах и синих тапочках, вы можете заработать миллион. Нет. Вам придется ездить, летать разговаривать с людьми, общаться, переживать какие-то моменты разочарований. Но это интересно. Это интересно, наш бизнес таков, это очень интересный бизнес. Вы добьетесь очень большого результата, если вам будет нравиться общаться с людьми. Окей? Договорились? Второе. Это то, что люди чего-то там... Я прошу прощения, у меня тут параллельно идет очень важная работа. Со, обо времени по со мной договорились, но вот уж извините не успел и нормированный рабочий день как кажется большие чеки платят не просто так Так далее едем Миф еще один миф это такая замечательная тенденция. Представьте себе замечательную вещь. Наверняка вы сталкиваетесь. Наш продукт самый лучший, в нашем маркетинге самые большие проценты. Так вот миф в том, что если вы покажете что-то самое-самое-самое, то к вам придут люди, будут работать, и вы заработаете кучу денег. Не будет такого. Даже если в вашем маркетинге много-много-много денег заложено, но их не так-то просто взять, либо денег не так-то много, но а, а он более понятен. Это еще что лучше непонятно. Вот. И, соответственно, этот миф мешает чему? Тому, что нужно общаться с человеком, и подходить к человеку как к а, ну вот вот вы пришли с пользой, да, как я называю, нанести непоправимую пользу. Вы пришли к человеку. А, не важно, какой у вас маркетинг, не важно, какой у вас продукт неважно какая у вас фаза развития компании вы увидели человека можете ли вы ему предложить что то что ему будет очень полезно если да он за вами пойдет да вот я просто о людях и говорил. Вот вы мне спрашивали как я начинал тут вот задал вопрос знаете я пришел изначально думая о том как повысить продажи в моем традиционном бизнесе и здесь я увидел технологию как работать но когда я включился я понял что этот бизнес эффективней этот бизнес может принести гораздо больше. Этот бизнес интересней. И я общался с людьми, для меня было много открытий. Понимаете, вот я приходил к человеку, я за первые три вечера написал себе список имен 86 человек. И однажды у меня подписалась там спустя несколько месяцев женщина, которая сидела дома с ребенком, во вторую линию, ко мне во второе поколение, и... Она за первый вечер написала 319 человек с телефонами. Представляете? Я когда увидел и думал, вот как человек сидит с ребенком, молодая мама, ребенок подрос, у нее еще двое, по-моему, детей было там, они чуть поставь по Как она пишет? Откуда? Понимаете? И для меня было очень много открытий, когда я учился в медакадемии, я ходил со значком, мне говорили. Ни мне значок, тебя завалят. Я говорю, ну, если уж меня завалят из-за этого на экзамене то пойду пирожками проглотить в баню своей медициной. Никто меня никогда не заваливал. Я заходил сдавать экзамен, закрывалась дверь, меня брали зачетку, писали там «хорошо» или «отлично». Я говорю, давай, рассказывай, что у тебя Потому что всем было интересно. Потому что я не боялся их, потому что я не прятал значок. Потому что я уважаю себя. И уважал себя уже тогда. Но я был не таким уверенным, конечно, сейчас я такой коворон. Как мне говорят, с твоим чеком можно вообще о чем угодно говорить. Ничего подобного. Я и тогда уже уважал себя и уважал людей. И поэтому люди, конечно, со мной, ко мне относились так же. Ну, не все, конечно, понятно. Вот, поэтому если вы принесете человеку неизгладимую пользу, то, соответственно, у вас будет все хорошо. Договорились. Итак. Едем дальше? Давайте следующий слайд. Как возможно сейчас вы подумали? что все-таки это все очень сложно и у меня не получится. Кто так подумал, признавайтесь честно, руки вверх. Ой, извините, плюсики напишите. Ну, интернет, какие-то там инструменты, вы наверняка слышали много вебинаров или много записей видели про то, какие странички захвата, сервисы по организации страничек. А, сервисы там по подписке, собрать базу, написать письма, все это начинать рассылать. Как-то с ними надо выстраивать контакт. Было такое? Ребята, следующий слайд, пожалуйста. Это гораздо проще, чем построить ядерный реактор. Поверьте мне, люди умудряются Люди умудряются строить космические корабли. Это такие же люди. Совершенно такие же. Следующий слайд. Это факт. Вот факт, о котором мы сейчас говорим. Каждый из вас это может. И следующий слайд, пожалуйста. Замечательно, мне нравится это с часиком. Вопрос только один. Сколько вы готовы времени на это потратить? Напишите, пожалуйста, сколько месяцев вы готовы потратить для того, чтобы выйти на ту цифру, которую вы мне написали. Кто-то 1000 долларов, кто-то 10 тысяч долларов, кто-то 120 тысяч рублей. Вот сейчас мы посмотрим на ваши ответы. Столько, сколько потребуется, это не цифры. Я просил цифру написать. По мере освоения все проще и проще согласен. Насылать полбеды важно знать, как сопровождать тех, кто присоединился. Вот в чем вопрос. А, Светлана, у вас спонсор есть. Ольга, что такое 4-5 часов? За 5 часов... Вы хотите к какому результату прийти? Я хочу открыть вам страшную тайну. Чтобы знать систему, нужно либо опытный наставник, ваш спонсор или человек со стороны. Сегодня очень модная тема коучинг. У меня есть, допустим, круг, группа «Круг Избран. Либо вам нужен пошаговый материал, который привел бы вас к какому-то конкретному результату. Опять-таки, у меня есть пошаговые материалы, но это коммерческие. А они стоят денег. Вы Выключили на бесплатный вебинар, насколько я понимаю. Готовы ли вы платить за такое дело деньги? Сильно не факт. Я, допустим, резко сомневаюсь. Ну, может быть, я вас недооцениваю, я не знаю. Три года, год полтора. Угу. Три-четыре чего? Три-четыре месяца. Восемь-девять месяцев. Вот уже по вашим ответам, вы посмотрите на ответы друг друга, вы начинаете понимать, да? Где собака порылась. Посмотрите на разную реакцию. Давайте следующий слайд. Едем дальше. Я могу вам предложить инструкцию по сборке вашего бизнеса в интернет-пространстве. Хотите? Просто пошаговую инструкцию, как это сделать. Так, хотим, хотим, хотим. Значит, два момента, рассказываю, два момента. А, первый момент. Значит, я говорю честно, что я не сторонник системы а, страницы захвата, попал в рассылку, 7 писем по, по рекрутингу, рекрутинговая рассылка это называется, да? Потом человек регистрируется, потом вы получаете его заявку, потом вы садитесь с ним работать. Я сторонник простого метода. Взяли контакт, пригласили на переговоры, договорились с ним о чем-то и начинаем его развивать. И вот в такой ситуации у меня есть для вас эффективное предложение. Предложение эффективно прежде всего потому, что... Это моя практика. Я вам честно могу сказать, мой основной бизнес, он дистанционно происходит. Если вы посмотрите там на моем Facebook или ВКонтакте, или в Instagram, вы обнаружите, что я очень много езжу. Да? Основная моя структура не там, где я нахожусь в данный момент. Соответственно, у меня выстроенная система работы дистанционная. Конечно, я честно могу сказать, все секреты я вам не открою, потому что я работаю с компанией, у нас есть тоже... Вещи, которые нельзя разглашать, и есть очень много вещей, которые на самом деле в этой компании в эксклюзиве. О них вообще нет в этих материалах. Но я могу предложить приобрести материалы, которые наработаны годами и которые сегодня до сих пор работают. И более того, они пережили целый ряд обновлений. Последнее обновление. Алексей, когда у нас было последнее обновление? Полгода назад? Год? Полгода, наверное. Где-то осенью. То есть там э, такой нарастающий материал очень много. Я честно вам могу сказать, что давайте я сейчас вам предложу, вы выберите там, хотите вы купить или не купить, а потом я отвечу на ваш вопрос. Хорошо? Значит, э, там очень много материала. Это вам хватит с запасом, особенно кто 3-4-5 месяцев, год-два в бизнесе, это вам хватит ну, как минимум на полгода год освоения, потом уже новые методы появятся, вы сможете за ними обратиться либо к нам, либо, ну, думаю, мы будем общаться с Виктором. Я уверен, что с Виктором мы выставим какое-то сотрудничество. Если Виктор не против, будет постоянным. Вот. Соответственно, такая штука. Итак. Эти материалы упакованы в виде целой пачки, с, ну, скажем так, там есть видеоматериалы, там есть, скажем так, записи вебинаров, и там есть, соответственно, разбор полетов, там есть аудиофайлы, там есть инструкции. То есть, вот это все вместе, в том порядке, в котором они расположены, там с инструкцией, чего делать, вы получаете полную инструкцию по сборке вашего бизнеса в интернет-пространстве. На что мы там опираемся? Давайте следующий слайд. Мы опираемся на то, что вы сможете пройти по лабораторной дороге, зная точно, что это не эксперимент. Соответственно, гарантированно получив результат. Следующий слайд. Там три блока. Это создание списка контактов в интернет, и, конечно же, что с ними делать? Это введение переговоров в интернет, особенности специальной стратегии именно в интернет-переговорах. И третье, то, о чем вы спрашивали, кстати, стратегия привлечения партнеров и вкручивания их в работу. Потому что вы можете подписать просто человека, который не чувствует себя вашим партнером. И не факт, что он включится в работу. То есть, и когда вы напишите, как его поддержать, так в первую очередь... Вопрос не как поддержать, а как получить именно партнера. Потому что здесь есть маленький секрет. Давайте я на этом чуть подробнее остановлюсь. Здесь есть маленький секрет. Когда вы человека подписываете, в этот самый момент решается, как вы его подписываете. Привлекаете ли вы партнера и подписываете все живое и не живое. Вот. И соответственно, вкручивание в работу, от момента включения человека в работу, зависит... Как вы с ним сможете выстроить отношения и каким результатам прийти. Потому что очень часто люди теряются именно в этот момент, когда вы его подписали, заключили сделку, он купил продукт, но ничего не двигается. У кого такое было? Ту у всех. И вот как правильно вкрутить человека в работу, об этом мы будем говорить в третьей части. Значит, следующий слайд. Создание списка контактов в интернет. И, конечно же, что с ним делать? Это мои практические наработки по построению списка в интернет. Как максимально эффективно его пополнять? Как сдвигаться к саморазмножающемуся списку в интернет? Хотите вы саморазмножающий список имен? Кто хочет, восклицательный знак? Уж не знаю, как сказать. Обычно говорю в чат, но в данной ситуации у нас не чат, а не пойми что. Извините, Виктор, пожалуйста. Я... Так, а восклицательный знаки-то у нас есть? Есть, отлично. Соответственно, второе, это ведение переговоров, следующий слайд, ведение переговоров в интернет, особенности и специальной стратегии именно по интернет-переговорам. Здесь важно, как защититься от манипуляции в интернет-переговорах, потому ну, что вы понимаете, что с той стороны сидит совсем не тот, кто нарисован на картинке. Очень и очень часто. И очень часто они манипулируют вами, мне присылают столько всякой <связать> самое мягкое слово, поэтому приходит шняги которые они думают, что будет работать и вкроется в мозг. Но я слишком хорошо знаю, что за этим стоит. Как назначать встречи, которые приносят результат? Вот это очень важно, потому что, чтобы вас не нагрузили всякой бедой, да, и, соответственно, это важно. Вот. Дальше это, соответственно, замечательные секреты позиционирования перед встречей, потому что самый парадокс что от того, как вы спозиционируете свою встречу, в интернете зависит еще больше, чем в жизни. Чтобы в жизни вы пришли, чтобы вы о себе не говорили. Если вы появились в такой вид замечательный, а, в ролексах, в шикарном костюме, с парой айфонов и в замечательных ботинках, то вас встретили уже по одежке. Все, уже деваться некуда. А в интернете ваша картинка ни о чем не говорит. А если еще потом вы включаете случайно видео, и вы там в маечке на фоне старенького коврика, красненького из прошлого, то все, трындец, приплыли. Но секреты позиционирования перед встречей могут сделать чудеса. Вот. Ну и, соответственно, следующий слайд. Стратегия привлечения партнеров, включенных в работу. Здесь мы разберем самую большую ошибку, которая губит рост сети. Это важно знать до привлечения людей, потому что когда вы ее совершите, будет поздно. Как смотивировать человека сразу начать работать, это нужно знать до закрытия сделки, иначе потом будет поздно. И основа создания команды. Но это нужно знать просто всегда. Вот. Ну и собственно я вам обещал предложение. Пожалуйста, само предложение в студию. Тренинг работы в интернет. Расширяем список и ведем переговоры. У кого цены растут, у нас падает. Но это исключительно для вас. Для тех бойцов, что дожили. И у которых есть еще вопросы, я надеюсь. Вы можете приобрести его. А я не знаю, у нас есть ссылка, да, Алексей? Как-то вот ссылочку. Вот, Вы можете приобрести его по вот этой смешной цене и получив что-то у нас полтора гигабайта материалов в общем там несметное количество часов вы столько не переработаете и самое главное раз мы с вами немножко знакомы мы общались вы не нашли в интернете по ссылке вы будете знать кому задать вопросы если что потому что написать Евгений Вешковцев в любом поисковике не проблема и вы сразу же найдете куда ко мне обратиться ну не факт что я вам сразу отвечу Скорее всего, вы все-таки придете к Алексею Мольцеву сначала. Алексей, изведи, это все к тебе. Вот, кстати, Алексей мне пишет, что там 2,5 гигабайта уже. Простите, я не слежу за объемом материала, Потому что мы его просто туда набрасываем, а уж сколько там, вот все, что полезное появилось, все туда. Вот, поэтому, если кому-то хочется, забирайте. О, какая-то ссылочка вроде есть. Отлично. Вот, ну а теперь, когда мы распитались, с обязательной частью нашего общения, и прошло уже аж час десять, да, с момента того, как меня выпустили на эту виртуальную сцену, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. По продукту, по тенденциям, по работе в интернет, по маркетинговым планам компании, кто-то хотел чего-то там конкретно, какой-то компании. Не вопрос. Любой ответ – а вы получите, но только в формате той же, что вот, как и раньше, да? Который распугал уже там, как мне сказали, туда то там ушел. Ну и, собственно, туда и дорога, да? Я прошу прощения, что я сегодня немного такой взвинченный, просто у меня плотная работа, и я не могу для вас перестраиваться и быть заимкой-паренькой, вот, и про кузнечиков рассказывать. Окей? Договорились. Если у вас есть вопросы, пишите. Если вопросов нет, ну, как бы не вопрос. Меня ждут дальнейшие совершения. Я у меня еще не закончится рабочий день. Вот мне еще, так сказать, надо много чего поделать. Вы приверженник компании с каким маркетингом и почему? Елена, я работал с бинарами. И был очень эффективен, зарабатывал 15-16 тысяч долларов в месяц, и все было хорошо. Я работал с классическими маркетингами, сегодня работаю с классическим маркетингом, с самым классическим ступенчатым маркетингом, и зарабатываю в разы больше. Вот. Матрицы, работал с матрицами очень хорошо. Было сотрудничество очень хорошее. Unilevel, да, то есть с уровней выплаты, почему нет. Сегодня мы создаем маркетинг-планы, запускаем проекты. Я участвую в запуске целого ряда проектов, где Unilevel маркетинг. Я не являюсь приверженцем компании с каким-то маркетингом. Маркетинг должен соответствовать продукту и стратегии развития компании. Если все три момента друг другу соответствуют, все окей. Поверьте мне. В любого рода маркетинге вы можете заработать деньги. Просто эффективность и методы работы должны соответствовать товару, стратегии. И если вас устраивает этот маркетинг, почему нет? Вот мне сегодня, неважно какой маркетинг. Поясните, почему вы считаете рекрутирование через рассылку неэффективным? Я не сказал, что я считаю, Светлана, рекрутирован через рассылку неэффективным. Я сказал, что я не любитель таких методов. Соответственно, я не являюсь ним специалистом, поэтому я честно предупреждаю, о чем будет а, в продукте. И я честно говорю, что я, я сам не веду рекрутинговую рассылку. Поэтому я не то что как бы, считаю, что это неэффективно, просто мне гораздо проще для того, чтобы найти партнера, а, пообщаться с человеком. Я вижу, что он, возможно, партнер, мы с ним, я ему делаю предложение, включаю его в работу. Если я вижу, что он точно не партнер, я просто его подписываю, продаю продукт и на этом заканчиваю. Мне так эффективнее, потому что я строю партнерский бизнес, это бизнес отношений. Вот Виктор вам писал в рассылке, что для меня отношения цене денег. И это помогает мне выращивать лидеров и самому зарабатывать очень хорошие деньги. Как быстро ваши партнеры достигают результата. Татьяна, очень по-разному. У меня есть, например, партнеры в Белгороде, да, которые, вот, например, на четвертый месяц работы со мной вышел на 31 тысячу евро месячного дохода. Его зовут Александр, и человек добился очень большого результата. Ранее он был в сетевом маркетинге, но его самый максимальный доход был 8 тысяч евро. Со мной он вышел, ну, фактически учетверил свой доход всего за 4 месяца. У меня есть среди партнеров человек, который вышел на один раз выскочил, ну один месяц был, честно говорю сразу, да, выскочил на 11 тысяч евро. На пятый месяц работы до этого никаких существенных денег человек в сетевом маркетинге вообще не зарабатывал. Это быстро? Татьяна, быстро, не быстро? Я просто не знаю. То есть надо, надо ну, какие-то... Понимаете, для меня как быстро, да, ну... Это срок, как люди работают. Понимаете, кто-то может пойти и пахать, пахать, пахать, пахать. Неудивительно, что он за 10 тысяч евро выскочит уже на 3-4 месяц работы. Сегодня в сетевом маркетинге с нуля вы можете на 10 тысяч евро выйти на третий, четвертый, пятый, ну, шестой месяц. Но нужно пахать. Нужно пахать, нужно работать по системе, нужно спонсора, нужна эффективная компания, которая может вывести вас на такой доход. Но это возможно. Пожалуйста. Есть куча факторов. На часть из них вы не можете влиять. На часть из них вы можете влиять. Я не могу влиять на всех партнеров. Есть люди, которые приходят и очень медленно развиваются. У них куча тараканов в голове. И для них я нашел замечательную, замечательную картинку с надписью... Сейчас я зачитаю... Мне очень нравится. Сейчас я найду, вам зачитаю. Это прям ух-ух. Вот, ну, хочется. мне. Простите. Сейчас прочтем. Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами, притихли и беспокоят. Шепотом обсуждают, какой я плохой. Вот Куча партнеров с такой вот бедой в голове. Ну, поправляется. Есть еще одна замечательная фраза, которую я себе сохранил, тоже в виде картинки, на рабочем столе у меня болтается. Нет ничего невозможного, если ты охренел до нужной степени. Ну, там не охренел, там другой цифр. Ну, русское слово такое распространенное. Если я не ошибаюсь, вы говорили, что для успеха в МЛМ нужно налетать 10 тысяч часов. Это как? Это значит, что пока вы не проведете большое количество встреч, пока вы не проведете 10 тысяч часов по встречах, общении, общении, ВКонтакте, в работе с людьми, вы не будете профессионалом. Дальше, если вы взлетите к чеку в 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, это не значит, что вы профессионал. Это значит, что вам помогли взлететь, вас вытащили туда. Спонсор, система, волна, неважно. И когда вы упадете, а вы упадете, а рано или поздно это произойдет, вы сможете подняться только в случае, если вы налетали свои 10 тысяч часов и получали, и понимаете, как это работает. У вас чуйка на партнерах? Да нет. Ну, как бы чуйка развелась за 20 с лишним лет работы. Куда же и деться Какой метод привлечения людей через интернет вы предпочитаете? Я предпочитаю очень простой переговоры. Анатолий, я ответил на ваш вопрос? Светлана, я, я может быть, раз, раз, разочарую, но я знаю, еще раз я вам скажу. Я знаю людей, которые благодаря рекрутинговым рассылкам подписывают людей в структур. Но я точно знаю, что эти люди потом выбирают из этих подписанных кого-то и с ними... Уже работают индивидуально, но тогда вам придется выстраивать отношения с этими людьми, как с партнерами. Я предпочитаю сразу выстраивать с людьми, договариваться на берегу и договариваться, что мы партнеры и мы двигаемся. но ну, а как выявить, что эта компания точно ничего не даст? Опытным путем, Татьяна, а как еще? И есть ли какие-то явные пункты, на которые стоит обратить внимание при выборе компании? Ну, первый пункт явный. Насколько а, эта концепция сегодня интересна людям. Например, вы приходите, вам говорят, мы здесь обучаем личностному росту, в течение следующих пяти, а может быть десяти лет, вы будете расти личностно и развиваться, вы выйдете на свои самые большие ячейки в МЛМ, когда вы поймете, прочувствуете и станете развиты. То есть вы понимаете, да? что лозунг «демагогия» – это красная нить данной компании. Я, яркий пример привел. Второй вариант. Вы видите маркетинг-план. Когда вы считаете, спрашиваете, вы есть проценты в маркетинг-плане, а есть понимание объема работы. Например, в нашем маркетинг-плане, чтобы выйти на 1000 евро месячного дохода, вам нужна команда от 8 до 15 человек. Выберем другой маркетинг-план. Например, считаем на 1000 евро, Сколько человек там нужно? А там, например, нужно 150 человек. И вы резонно думаете, блин, это же мне 150 человек в Зачем? Может быть, эффективнее работать там, где 15? Да, там может быть дороже вход в бизнес. Да, может быть, товары выше по цене. Но, но, но если они при этом принесут реальный результат, какая проблема? За них заплатят деньги. Людям результат нужен по зарез. Но если вы умеете... А работать с дорогим продуктом, нет проблем. Вы делаете меньшую сеть, зарабатываете больше деньги Если вас устраивает, что со 150 человек вы зарабатываете 1000 евро, почему нет? Это не вопрос, идите в ту компанию. Понимаете? Опять-таки, любая компания точно вам принесет какой-то результат. Возможно, опыт не всегда положительный. А, возможно, вы получите что-то большее, например, деньги. Вопрос а сколько, опять-таки, я вам рассказал, берете маркетинг-план, спрашиваете, сколько реально вот, ну, сколько нужно человек, чтобы купил продукт, там, что он сделал, да? И считайте, сколько вы заработаете, сколько вам нужно первых линий, сколько вам нужно общее количество людей в группе, потому что с каким бы входом компания не работала, с какой бы ежемесячной покупкой компания не работала, нужно понимать, что построить там, тысячу человек вместо ста, это совсем не значит, что, если, допустим, вход будет в десять раз меньше, то вам в десять раз легче будет построить больше. Ну, как бы, блин, фигня. Алексей ругается, что фишки палит. Алексей, что, перебор, нельзя? То у нас все равно уже, кто заказал, тот заказал. То есть у меня не было цели прийти и много продать. Я знал, что у вас будет мало. Виктор, извини меня, пожалуйста. Я как бы.. Виктор вообще уже не откликается. Пригласил Вешкурцева, больше не будешь приглашать, да? Все нормально. Виктор, спасибо. Господи. Так, еще вопросы. Слушайте, честно, вот э, я... <соединяющие> В общем, у нас еще 4 минуты, кто хочет задать вопрос, пишите. Э, я честно вам хочу сказать, то есть для меня вебинары, вот я давно уже не выступал на конференциях, потому что я потерял интерес к ним. Честно могу сказать, что я прихожу, мне обещают собрать 700 человек, приходят 30. И вы знаете, непонятно откуда взявшихся. Вот у вас тут 8 человек, но мне с вами интереснее, потому что вы задаете нормальные вопросы, видно, что вам что-то надо. А порой бывает, приходишь там 300 человек, и вопросы задают такие, ой, Тут просто вот, блин, труба. Не хочется с ними общаться. Меня даже один раз обиделись, когда я э, ну, не стал делать полтора часа вебинар, потому что ну, аудитория была такая, что вот ей просто не надо. То есть я, я радио работать не хочу. Могу себе позволить, что, извините. Виктор Шатров, 9 чтобы это значило. В общем, вам большое спасибо за то, что вы пришли, послушали, задали вопросы. Я вам хочу сказать, что если вам было это интересно, напишите свой отзыв. Прямо сейчас. Вот с чем вам было наиболее интересно, что наиболее полезного вы услышали. Мне будет интересно почитать. Это будет ваша благодарность за то, что я вам вывалил, столько фишек запалил. Алексей, честно, уже ругается он. Пишет, что нельзя больше ничего рассказывать. Да сюда пишите прямо. Ну как-то же я должен у вас прочитать. Пишите сюда, если захотите, потом мне лично ВКонтакте напишите. Ну, просто... Алексей, все, все, не буду больше. Отлично. А Алексей потом ваши отзывы отсюда отскриншотит и выложит у нас на сайте. И вы прославитесь, потому что у нас в рассылке где-то 25 тысяч активных читателей. Мы регулярно сокращаем, то есть те, кто неактивные, сортируем и удаляем. В отличие от многих других, которые коллекционируют себе мертвых подписчиков, мы мертвых удаляем сразу. Кому не интересно, до свидания. Поэтому вот уж так. Вот, поэтому э, успехов вам очень круто, здорово, Татьяна, но ваш отзыв какой-то более развернутый будет очень полезен. Да и Виктору, я думаю, будет полезно, он со скриншотит и напишет вот э, на моих вебинарах, люди пришли и получили вот такие вот благодарности. Все. Ну, если на этом все, пишите отзывы, вам пока включат музыку, я на этом с вами прощаюсь, вам больших успехов, больших удач и, соответственно, презентативных чеков. Буду рад через месяц, два, три услышать отзывы о том, что вы получили, фишки, какие я запалил, сумели использовать и получили какой результат. Все, пока-пока. До свидания.